готов гаджимас! Фу! Японская культура вошла к нам сюда тоже. Вот смотрите. Декомпрессия и правка спины, лежа на полу, в основном делаются для тех, кого на столе мы не можем поправить. Потому что бывают мужчины вот такой вот высоты, грудная клетка, у них огромная. Даже я большой и то я не могу на них запрыгнуть. Это да? такие плотности. Сложения. Поэтому тут как бы усиливающие техники. Вот смотрите. Ось позвоночника как раз, не необозначено, да? Специально у нас есть такая простыня, вот такая сложная полосатая, да? Покупайте в магазинах Альфа Топ Шоп. Если мы откладываем примерно три пальчика, да, это получается ребино-поперечное сочленение. Вот они символично показаны зеленой линией, да? Соответственно, нам надо вот этот таз встать на человека. Ну, здесь голова, там ноги. аккуратно да, поддерживают группы поддержки Прямо плотно там держится да? на таз таз не бойтесь самые мощные кости они выдерживают любой вес до 120 до 150 кг тут отступаем к 10 ребру примерно 10 позвонку да а, ниже на почке просто берегите мягко доворачиваю стопу вот так чтобы пример пацаны поймали вперед и вниз было так раскачиваюсь пару раз но не отрываю ни в коем случае только прижали то есть вы смотрите вот Должны спасти, сползти по одежде, там, сползти по коже, сползти по мясу и упереться уже в кость, в, та, в кости, да, и только после этого не отрываясь уже, раз-два-три, раз-два-три. Ты лучше нас целиком сними, наверное, чтобы видно было. Подальше, подальше, Раз, два, три. подальше, подальше. Вот, далее что можно сделать? Вставать здесь теперь. Со стороны, головы, да, со стороны головы. Держим. Ну, либо можно использовать, там мы с шестами раньше делали, либо два стула так поставить вот, на спинке, да. Либо, не знаю, там, трос такой сверху, чтобы держать с да? тобой. на баланс не ловить. Да, потому может... что кожа скользит у человека, и можно, угу. можно убедить, Так, Мы и просто не демонстрируем, не как надо делать. Угу. Извините. Без модели, но, я думаю, так нагляднее получается. Так, значит, ставим вот эти зеленые полосы, да, ненастистое. И немножко вот так можно покачаться, протоптаться. Вот это продольно получается, поперечно, вот так вот. Подтянуть, там тоже может хрустнуть, вот туда в ребра прям, да, только грудной отдел. Теперь держите держи, держи угу. И теперь начинаем, как лыжник, скатываться вот так вперед. Ну, раза три основном, максимум четыре получится, максимум до шеи дойдя, да. Далее можно отдельно шею промассировать, ну а об этом я уже ролик снимал, так это личную сторонку. Чем-то себя придерживаться, вот, за стол, да, вот тут голова лежит. Поставь паузу. Аля, оп, фокус, видите, у нас появилась, ну импровизированная такая голова, да, и вот шея. Значит. Передерживая себя, мягко наступаем, но желательно с вот стопы так сделайте, чтобы еще мягче. Размассировали вот так, размассировали вот туда в шею и в череп, прям близко к черепу, прям мышцы не крепятся. Покатали вот так вот, да? Потом пятку первый с окременный отросток здесь, а там с противоположной стороны в затылочную кость. Получается вот такое растяжение. Здесь пальцами, ноги уперлись в окременный отросток здесь. И вот такое натяжение с той стороны. То есть фактически это получается. Вот мы уперли вот здесь, и вот здесь вот. Вот такое натяжение. И вот такое. Понимаете? Так, ну, те, кто покрепче, можно и ребром ноги поставить, и вот так вот наступить. Увеличивая, таким образом, лордоз. шейный лордоз должен быть проявлен выгибаем вперед, видите. У многих людей очень прямая шея. Вот. Ну, а дальше у нас будут еще приемы, непосредственно уже мануальные, когда мы чик, и вправляем позвонки вперед, увеличивая лордоз. Но об этом будет в следующих видеороликах. Не теряйтесь, лучше присутствуйте здесь на наших занятиях, да? Здесь все очень познавательно, наглядно. И вы увидите с готовыми навыками в руках. Даю свет, дарю радость и пользу людям. До новых встреч, друзья.